Ирина Евгеньевна, вы у нас проходили вегетативно-резонансное тестирование и мы с вами делали такую диагностику как тест на пищевую непереносимость. Вот расскажите, да, насколько полезна была эта диагностика и насколько вот наши рекомендации ну, помогли вам получить вот такой феноменальный результат, который мы сейчас реально объективно видим. Ну, я два таких теста у вас проходила. На первом тесте у меня были не очень хорошие результаты. И был ряд продуктов, которые вы мне запретили к употреблению. Вот, и я придерживалась ваших рекомендаций. И где-то месяца четыре спустя прошла повторный тест. И вы мне разрешили употреблять в пищу вообще все продукты, которые я захочу. Вот, и как бы тоже наблюдалась потеря веса некоторая. Была легкость. Как бы в ощущениях своего тела. Я очень вам благодарна э, за эти тесты, за ваши рекомендации, которые позволили мне достигнуть вот таких вот результатов. И что интересно, что результат у нас устойчивый, да? Да, то устойчивый не результат. Лес протяжении... не гуляет, да, не гуляет. То есть я вот как бы 60 килограмм, он так он у меня и держится. Ну что ж, вы молодец. Вы Спасибо. Молодец.